Йоу, это Серый MLGamer Когда-то давно появилась у меня идея этого летсплея по Майнкрафту. Значит, суть такова. Я установил сам себе такое правило. Прежде чем идти убивать дракона Края, я должен сначала покорить Луну. Потом покорить Марс. И после этого еще слетать на астероиды и на Венеру. Из этого правила следует, что чтобы полететь на Луну, нужно сначала построить ракету. А чтобы построить ракету, нужно сделать еще много всего. Так что в этом УСП я буду изготавливать различное оборудование, автоматизировать производство и делать многое другое. Добро пожаловать на мой MLG Let's Play по Майнкрафту! От первобытности до цивилизации! Итак, это у нас Майнкрафт версии 1.12.2 Почему я выбрал эту версию? Потому что именно на ней находятся те самые моды, с которыми мы будем с вами играть. Итак, взгляните на мою подборку модов. Самые лучшие технические моды. Я их подбирал давно, подбирал долго. Эта подборка проверена временем. Мне очень нравится играть с этими модами. Возможно и вам понравится. Ссылочку на эту подборку я оставлю в описании. А теперь создадим новый мир. Назовем его как-нибудь. Хорошо. Исходя из названия, режим игры у нас будет... ХАККОР! Так, настройки меня. Не нужно. Ну, погнали! Итак, мы оказались в дивном, кубическом, бикубическом, квадратическом мире. Так, ну что, первым делом добудем дерево. Да, я думаю так. Так, сейчас по-быстренькому скрафтим принадлежности. Так, это ламовое дерево Так, ну и еще пойдем по... Рубим несколько деревьев. Итак, я нарубил нужное количество дерева. Так, теперь создадим кровати. Третья где? А вот она третья. Кровати нам нужны, так как мы будем вести оседлый образ жизни. Так, ну теперь нам надо найти какие-нибудь горы, чтобы там поселиться. На Горы нам нужны, потому что в них больше всего а, всяких руд Думаю, можно еще овец набить для еды. Теперь ищем подходящее местечко, где можно вот так вот нормально закрепиться. Так, надо еще определиться со стороной света который на у нас будет направлен дом. Вот он должен быть направлен либо на запад, либо на восток, чтобы доски смотрели параллельно. Но запад якобы как бы на Украине, поэтому на восток мы свой дом направим, тем более. Туда простираются и горы. Итак, сейчас покажу вам, как сделать красивую коробку для выживания. Так, первым делом ставим вот такие вот столбы. Квадрат 5 на 5. Так, ну пока на этом все. А нет, вот еще сюда верстак поставим. Сюда делаем кровать. Надо кровать покрасить. Делаем кровать, кровать ставим вот сюда, а затем делаем значит пол, берем значит, 25 досок и делаем и них пол. Так, еще надо делать лопату для, чтобы быстрее было штуку мы выкопаем и ее застилаем Дождь. ну пока я думаю посплю немножко а какое хорошее утро так идем строить шахту чтобы построить стены ну и многое другое так ну и копаем вот так Так, вот у нас первый камешек. Обратите внимание, я делаю шахту высотой 3 вот этих вот штуки. Я вот 3 вот этих вот блоков в высоту, чтобы не стукаться головой, когда спускаешься в эту шахту. Довольно гениальное решение, хотя, конечно не вообще построить железную дорогу. А это потом, пока у меня нет таких возможностей. Вот такие вот, значит. Широчки у нас возникают из-за да, немного неудачного расположения шахты. Ну да ладно. Все равно мы будем эту шахту делать здесь, несмотря ни на что. речки речки достали. Так, сделаем вот так. Продолжаем дальше. Итак, мы доломали кирку. Теперь поднимаемся. И делаем, конечно же, новую кирку. Так, и нафиг. Сделаем еще одну лопату. Да и топор тоже сделаем. Так. Давай вот это дерево. Вот это дерево тоже давай. И это. Вот и второй день прошел. Хорошо. Ах! И вот он снова отличный. Отличное утро. Правда, проголодался немножко. Так, сейчас угольку надо добыть. нормально. Делаем сразу 4 печки. Они в этой игре очень сильно пригодятся. Вот такая у меня тут же ровная будет. Спать будет. Ох, как тепло. Укладываем это вот так вот равномерненько. Вот так вот. Каждому по уголючку. И вот так вот оно будет жариться в два раза быстрее. Так, у меня есть палочки, у меня есть уголь. Ааа, -а -а, угольные палочки. Так, их вот так вот ставим. Так, и смотрим. Уставим Дальше Вот сейчас нормально Так, отлично Медная руда появилась Медная руда Конечно же понадобится Для такого выживания Опа Так, Быстро. Я это пока беззащитным. Все что нужно делать Это спать Так, а ночью можно это а, поубивать тут оставшуюся на поверхности дичь. Тут я что там многоват, правда, ну ладно. А он блин, не блин тот топор как предыдущий взорвал. Надо бы сундуки сделать. Вот. Сделаем два больших сундука. Отлично. Даже их потом станет не хватать. Так, сложим. Пока что все тут не нужно. Ну, пойдет. Так, погнали дальше. достраиваем стены нашей коробки отлично так теперь крышу делаем тоже значит нам нужно 25 досок Здесь дверь сделаем Главное с этими дверьми быть осторожными. В этой версии Майнкрафта они очень легко дюпаются а так, случайно можно это... слишком много дверей не и здесь не пойдет косу под хвост. Итак, дальше моя камера ничего не записала, поэтому я буду просто комментировать свои действия. А здесь я решил немного украсить свой дом. Для этого я решил сделать 24 дубовые плиты. И вот я их собственно сделал. Далее я пошел украшать крышу своего дома следующим образом. И дальше я просто добавил факел. И вот такой получился результат. Так вот я обосновался в этом мире. Это только начало. Дальше будет много интересного. Будет куча оборудования и многое другое. А с вами был серый MLGamer. До скорой встреч!